Настя Ясна, «Атланта. Трансформация». Дорогой читатель, ты держишь в руках непростую книгу. Ты держишь в руках инструмент, который может перевернуть всю твою жизнь. Кто мы и что мы знаем о себе, о нашей планете, о ее жителях? Оставь своему уму все то, что на поверхности, а эту книгу прочти сердцем. И тогда чудо перерождения коснется и тебя». «Трансформируя твою жизнь в новую реальность, полную любви и невероятных открытий». Глава первая. Одиночество. Аромат свежесваренного кофе наполнил уютную кухню. Аня быстро подбежала к плите и передвинула турку на соседнюю конфорку. Ловким движением руки она аккуратно перелила содержимое в чашку и добавила немного молока». Ее любимый белый шпиц суетился рядом, заглядываясь на хозяйку. Аня посмотрела на пушистое чудо, улыбнулась и ласково тронула малыша за ушко. Накинув халатик на еще мокрое от утреннего душа тело, девушка взяла чашку с напитком и направилась в комнату к окну. Аня любила пить кофе, рассматривая утренний пейзаж. К слову сказать, вид, к слову сказать, вид из ее окон был потрясающим. С высоты 14 этажа хорошо обозревался раскидистый крылацкий велотрек с его витиеватыми дорожками и чудесным храмом Пресвятой Богородицы. Чуть поодаль виднелся живописный мост, грациозно нависающий над Москвой рекой с причудливой стеклянной капсулой посередине. Анна вдохнула аромат напитка и отпила глоток, наслаждаясь привычным вкусом. Солнце бережно ласкало зеленые ковры хамл-мох, разбрасывая повсюду свои солнечные блики, отражающиеся от золотых маковиц храма. Вдруг Аня заметила что-то высокое и темное, возвышающееся над соседним районом через реку. Что это, подумала девушка, вглядываясь. Огромное нечто, раскинутое по всему горизонту, наползало на дома, пожирая их. Аня закрыла заспанные глаза. Может, мне показалось, подумала она но открыв их снова, она увидела ту же картину. Туча точнее, какая-то темная масса, продолжала поглощать едва проснувшиеся дома своим беспощадным зияющим ртом. Анна встряхнула головой и судорожно отпила еще несколько глотков кофе. Однако видение по-прежнему не исчезало. И вот уже соседний берег пропал в пасти брюхастого чудовища, затмевающего своей высокой холкой утреннее солнце. «Господи, да что же это!» — вскрикнула девушка, роняя кружку на широкий подоконник и проникая к окну. Огромная стая кричащих птиц пронесла мимо врезаясь в балкон и окна, Аня молниеносно отпрянула от стекла. Пристально, со всем вниманием вгляделась она в вырастающую чернеющую стену. Прямо на нее двигалась высоченная, сокрушающая все на своем пути морская волна. «Цунами!» – вскричала девушка. «Но этого не может быть, в Москве нет моря!» Но действительность не отступала, и огромная волна летела прямо на нее. «Бежать!» — резанула мысль ее сознания. «Но куда?» Девушка кинулась к рядом стоящей тумбочки за документами, не отводя ошеломленного взгляда от чудовища. Волна уже поглощала живописный мост, обрушиваясь всей своей тяжестью на хлипкие человеческие постройки, исчезающие под ее натиском. «На крышу! Срочно!» — закричала Аня, и, схватив подмышку своего шпицы, как всегда вертевшегося у нее под ногами, бросилась к двери, словно в замедленном кадре. «Станция Крылатская», — сухо сообщил мужской голос из динамиков вагона. Двери распахнулись, и народ с серой массой вылился на платформу, вынося за собой задремавшую девушку. Анна, спотыкаясь, вылетела из тесненного пространства и тотчас проснулась. «Фу!» — выдохнула она. «Это был сон». Девушка небрежно поправила свою растрепавшуюся косу, все еще находясь под впечатлением от увиденного, но выйдя из метро, окончательно взбодрилась жадностью, вдыхая февральский воздух и осыпаемая мокрыми снежинками, поспешила домой. Анна жила одна, точнее со своим любимым другом, белым карликовым шпицем, умкой. Лязг дверного замка и радостный лай песика пронзили вечернее пространство лестничной площадки. Выскочив из квартиры, Умка волчком закрутился в ног хозяйки, поскуливая и вставая на задние лапки. Анна наклонилась и взяла пушистый комочек в руки. «Здравствуй, малыш!» — ласково просюсикала она и коснулась влажного носика-песика. Умка облизнул ее нос и все, до чего еще смог дотянуться, и нервно заерзал в объятиях. «Счастье ты мое!» — подумала девушка, надевая на него прогулочную шлейку и синий тулупчик. На улице по-прежнему моросил снег. Анна шла по привычному прогулочному маршруту в ее любимом кроладском лесу. «Надо же!» – размышляла девушка. «Какая в Москве зима! Мокрый снег, и тот в радость. Слегка прикроет серые будни, и то хорошо. Хотя на утро он все равно растает. Да, пушистых сугробов, как в Сибири, здесь не дождешься». Умка тем временем ловко помещала стратегически важные объекты, напоминая всем местным псам, кто здесь главный. Анна прислонилась спиной к высокой сосне и закрыла глаза. Тихо, почти бесшумно снег ложился на ее слегка уставшее лицо, оставляя мокрые пятнышки. Пара снежинок мягко коснулись ресниц. Девушка улыбнулась. Она вспомнила, как в своем родном городе, Красноярске, в детстве, зимой, с мамой и сестрой они ходили в заповедник «Столбы». Они проводили там весь день, поднимаясь к древним каменным изваяниям. Как радостное с упорства достигала семья слоника, перьев и других природных чудес, утопающих в могущественном пространстве тайги. Посеребренные ели, размашистые сосны, мощные кедры всегда встречали их крепкими объятиями, обдавая путников в свежим до головокружения воздухом. Особенно радовали Аню их пушистые белые шубы. Кстати, «А не за ли шубку я выбрала умку?» – шутливо подумала она и взглянула на песика. Шпиц послужно сидел у ее ног, слегка подрагивая от холода. «Идем домой, малыш!» – бодро окликнула его хозяйка и взяла подмышку. Через час Аня уже суетилась на кухне, накрывая праздничный стол. Из духовки тянула вкусным ароматом готовящегося явства. Девушка поставила на стол большое розовое блюдо, приборы и салфетки. «Почти готово!» Осталось нарезать салатика, выложить из духовки кульминацию сегодняшнего ужина. Курочку с картошкой в чесночном соусе резюмировала она. Умка крутился под ногами, предвкушая слабшибательное угощение со стола. Аня включила приятную музыку и достала из шкафа бутылочку красного вина урожая 2004 года, который ей подарили друзья на прошлый день рождения. «А теперь свой день рождения отмечаю одна», – задумалась именинница. Точнее, его преддверие. Кстати, именно в 2004 году я приехала в Москву, полная надежды и уверенности в своей победе. Ловко откупури в бутылку, она наполнила бокал темно-красной жидкостью и медленно вдохнула приятный аромат. Прокрутив вино по часовой стрелке, девушка отпила маленький глоточек. Оно оказалось терпким и сладковатым. Было очевидно, что его букет еще не раскрылся. Винные ножки медленно стекали по бокалу, захваченному изящными пальцами, с нежно-розовым маникюром. 36! нахмурившись, констатировала Аня вслух. «Мне исполняется 36 лет. И к чему я пришла?» Духовка громко просигналила. Девушка поставила бокал на стол и поспешила отключить столь пронзительный звук. Умка, радостно виляя хвостом, последовал за ней. Он сел рядом с ее ногами и кокетливо приподнял переднюю лапку. Песик заискивающе смотрел на хозяйку своими влажными, влажными, темными бусинами глаз в ожидании вкусного лакомства. «Как все просто у тебя, Умка!» — сказала Анна, доставая его вкусняшки из шкафа. «На, угощайся!» — протянула она ему ломтик сушеной утиной грудки. Умка восторженно станцевал на задних лапках, выхватывая добычу, и засеменил на свое место. Анна решила подождать, пока ужин немного остынет. Присев на кухонное кресло с бокалом вина... Она наконец-то смогла выдохнуть напряжение рабочего дня. В целом, все было неплохо. Работа в рекламной сфере ей нравилась, но в то же время она чувствовала себя словно не на своем месте. Да и вообще ощущала, что живет какой-то не своей жизнью. «Разве этого я хотела?» – думала Сибирячка, глядя в одну сторону. «Нет. Я хотела петь. Еще с раннего детства Аня занималась по, по классу скрипки и фортепиано». Пела ведущие партии в хоре, где все подмечали ее красивый голосок. Девочка точка, точно знала, что хочет стать профессиональной певицей и прилагала к этому немалые усилия. В 14 лет Аня выиграла районный конкурс эстрадной песни и понеслось. Девочку поддержала местная администрация, выделив ей бесплатное место в лучшей городской вокальной студии. Конкурс за конкурсом приносили ей все новые и новые победы, дипломы, денежные призы, которые были весьма кстати для их семейного бюджета. Да, ее семья была не богатой, точнее сказать, даже бедной. Отец бросил их, когда Ане было пять лет. Мать из последних сил, сил тянула ее и сестру, пытаясь поставить девочек на ноги. Родственники от отца не помогали и даже не общались с ними, а семья матери жила далеко, за три тысячи километров. Мать вела уроки скрипки в музыкальной школе и подрабатывала на местном рынке продавщицей детских игрушек. Аня с сестрой часто помогали маме торговать. Там они и научились зарабатывать свои первые карманные деньги. Что же до ее отца, то он был очень талантливым и творческим человеком. Художник, поэт, музыкант. Но главным и отличительным его талантом была лень. Она и привела всю семью к голоду и расколу. Он ушел, не выдержав семейного бремени и больше не вернулся. В свои 17 лет Аня уже работала певицей на банкетах в ресторанах и кабаках. Конец 90-х, начало 2000-х славились веселыми временами в России, и Сибирь не была исключением. Самый модный излачный кабак города, где тогда пела девушка, был притоном местных авторитетов. Бандиты устраивали разборки прямо у нее на глазах, веселясь до безбожия. Аня же, наблюдая все эти ежевечерние картины маслом, уже ничему не удивлялась. Конечно, вся эта кабацкая канитель немного мешала девушке заканчивать парикмахерский лицей, но она упорно продолжала посещать лекции и отрабатывать практику, засыпая на ходу. Вообще, Аня хотела закончить все 11 классов, а потом поступить учиться на психолога и при этом параллельно продолжать свою певческую карьеру. Но жизнь, и в особенности финансовая нужда в семье, распорядились иначе. Ане пришлось рано и быстро повзрослеть, что окончательно развело ее со сверстниками, но сблизило с коллегами по цеху, которые были значительно старше. Потерянная, сложная юность, безусловно, оставила свой отпечаток на ее мировоззрение. Хрупкая девушка с рыжей косой и большими карими глазами стояла на ночной задымленной сцене и пела чистым голосом хмурые кабацкие песни, пытаясь выжить и дотянуться до своей мечты. Однажды Аня выступала на разогреве в ночном клубе, где проходил кастинг девушек в модельное агентство. Сибирячка осознавала свою миловидность и подходящий рост и решила попробовать свои силы. Без запинки и стеснения, пройдясь по подиуму в одном купальнике под цветом прожекторов и пытливыми незнакомыми взглядами, она вошла в основной состав ведущего модельного агентства города. С этим событием ее жизнь стала еще более насыщенной и интересной. Вдобавок к кабаку, банкетам и городским выступлениям появились кастинги, показы, съемки в журналах, конкурсы красоты. За всем этим последовали и новые ухажеры, которые ввелись и жужжали возле девушки, пытаясь ее укусить. Но Анна была непреклонна, ибо ее сердце уже было отдано тому единственному, которого она встретила накануне своего совершеннолетия. Это был женатый мужчина, старше нее. У него была беременная жена, и он разъезжал по городу на кроваво-красные иномарки. Разумеется, это был плохой парень, имеющий особый авторитет среди местных. Сначала Аня боялась его, но мужчина умело расположил девушку к себе и быстро проник в ее сердце. В сердце! Ждущее чудо, ждущее любви. Почти сразу они стали жить вместе. Жена была отправлена к родителям там и родила. Аня все больше запутывалась в этих отношениях, пытаясь разобраться, что хорошо, что плохо. И пока она барахталась в этом замесе, он все больше впивался в девушку, словно клещ, и ревновал ее каждому столбу со всеми вытекающими последствиями. А она, пряча синяки, сидела в запертой квартире одна, не понимая, в чем ее вина. Через три года совместной жизни, когда Аня попыталась вырваться из этого плена, он неоднозначно намекнул, что претендует на ее квартиру и машину, заработанные тяжелым трудом. И только после того, как девушка отдала все на его сторону, он отпустил ее. Хотя и потом преследовал и угрожал. Так в свои 20 лет Аня оказалась на свободе и на пороге новой жизни, и эта новая жизнь не заставила себя долго ждать. В канун 21-го дня рождения девушка полетела на модный показ в Москву. Известный российский олигарх уже давно наблюдал за ней. Они часто встречались на модельных тусовках и дружелюбно общались. Помимо того, что Аня была востребованной моделью, все знали о ее чудесном музыкальном таланте и при случае просили спеть. Так и на этот раз «Московский вечер» наполнился чарующими звуками ее голоса и ей сделали интересное предложение остаться в столице и начать свою певческую карьеру по-настоящему. Съемные апартаменты оказались маленькой квартиркой с паутины на сифонящихся, сифонящих от ветра окнах, с расшатанным паркетом и треснутой раковиной. Вдобавок они находились на краю города, что позволило в одночасье разрушить все иллюзии девушки по поводу Москвы. Это немного смутило Аню, ожидавшую, мягко говоря, немного другого приема. Но, не обращая на все это особого внимания, она усердно принялась за работу. Потянулись трудовые будни в студии с занятиями вокалом, сценическим мастерством, танцами, под куполом крупного российского музыкального лейбла, куда ее передали. Но дело почему-то не двигалось так прошел год, за ним пошел второй, но ни одна из записываемых песен не выходила. Настоятельные просьбы девушки повидаться с зачинщиком всей этой истории отвергались его ставленниками. Аня не понимала, в чем же дело. Еще через полгода девушку вежливо отправили в освояси, без объяснения причин. Возвращаться к тому моменту Ане было уже некуда. И тогда она решила, что пойдет только вперед и будь что будет. Без высшего образования сибирячка смогла устроиться только курьером, все в тот же лейбл, где еще вчера она была зарождающейся звездой. Причем десятилетний контракт по-прежнему оставался в силе, что связывала девушке руки. Она не могла заниматься своей певческой и модельной деятельностью с кем-то другим или самостоятельно, так как была их собственностью. Пришлось пироже, приложить немало усилий, чтобы разорвать эти путы спустя годы. Все это время Аня пыталась понять, что же тогда случилось и почему от нее отказались те люди, которые так любезно пригласили ее сюда. Но как бы она ни копалась в своих догадках и предположениях, найти истину ей так и не удалось». А постепенно она и думать забыла об этом. Аня продолжала крутиться и выживать в Москве, как могла. Однако она заметила, что в трудную минуту ей всегда внезапно приходила помощь. Будто кто-то невидимый и всесильный наблюдал за ней и аккуратно вел через колючие терни, которые ей, как она чувствовала, Необходимо было пройти. Жизненные перипетии вынуждали девочку надевать на себя маску за маской и выстраивать высокие стены между собой и окружающим миром, запирая себя истину в бронежилет из натянутых улыбок, доброжелательности и приятных фраз. Тем не менее, постепенно ее жизнь прояснялась. Она поступила учиться заочному Институт искусств и получила высшее культурологическое образование. Параллельно стала работать в сфере шоу-бизнеса как менеджер, а затем и на телевидении. Уже будучи свободной от неудачного контракта, она попробовала сама выстроить свою певческую карьеру, но особых успехов ей добиться не удалось. В общем, крутила ее, вертела в столичном водовороте, словно щепку 15 лет. И в итоге выкинула на берег, где она таки смогла более-менее встать на ноги, но душа ее уже не пела. А сердце покрылось толстым железным панцирем, сквозь который ни любовь, ни боль уже не могли пробиться». Конечно, на протяжении всего этого времени многие мужчины готовы были подставить ей свое плечо и даже предлагали свою руку, но прошлый опыт любви оставил в ней слишком болезненные воспоминания и недоверие к сильной половине человечества. К тому же все эти мужчины казались ей какими-то чужими. И в итоге, не подпуская к себе никого слишком близко, она продолжала свой путь в одиночку. Однако в глубине своей души Аня все еще лелеяла надежду на встречу с тем самым родным и любимым человеком, которого она сразу же узнает и почувствует. Время шло она все больше закрывалась в себе и свою законсервированную любовь отдавала верному песику, который сейчас тихо свернулся калачиком возле ее ног и сладко дремал. С каждым годом она становилась еще более прекрасной, но еще более одинокой среди десятков миллионов сухих столичных лиц. «Интересно, а поможет ли мне соляр?» – задумалась Аня, пригубив немного вина. Год назад девушка в поисках ответов на свои вопросы увлеклась в научной астрологии и поступила на профессиональные курсы астрологов. Небо, звезды, планеты притягивали ее внимание с детства, а сейчас придавали ей сил. Узнав, что существует действенный метод в астрологии, корректирующий судьбу, соляр, Анна тут же обратилась к старшим сокурсникам с этим вопросом. Суть Соляра заключалась в том, что при помощи астрологической программы на планете ищется место, где человеку лучше всего встречать свой день рождения. Приезжая туда, практически накануне наступления личного Нового года, человек активирует мощные космические потоки и направляет их в волнующие сферы своей жизни, тем самым корректируя ее. Анна прибегла к этому методу, хватаясь за него, как за соломинку. Соляр указал на солнечную кубу. Юная астролог ни разу не была там, что вызвало в ней двойной интерес и желание посетить этот кусочек планеты. К тому же Куба находилась на берегу ее любимого Атлантического океана, который Аня однажды посещала и имела удивительный для нее самой контакт с ним.